Утром 21 мая в городе Березники Пермской области десятиклассник из лицея номер один набросился на преподавателя физики с ножом, сообщает Москва-24. По словам знакомых парня, между учеником и учителем были напряженные отношения. Во время урока 16-летний парень нанес 74-летней преподавательнице два удара в область шеи. По сообщениям очевидцев, он не пытался помочь пострадавшей или сбежать. Спас педагога, прибежавший на крики охранник школы, ему издался нападавший. Больше от рук злоумышленника никто не пострадал. В лицее работают спецслужбы, все занятия отменены. В настоящий момент учительница находится в больнице. Медики ожидают вертолет, который доставит женщину в Краевую клиническую больницу Перми. Она находится в тяжелом состоянии. Десятиклассник задержан, с ним беседуют сотрудники правоохранительных органов и психологи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сообщается, что к преступлению мальчик готовился заранее. Накануне ночью он отправил одному из друзей голосовые сообщения в социальной сети, в которых подробно рассказал о своих намерениях, а также признался, что чувствует себя очень странно. Он рассказывал, что у него нет близких людей, он чувствует усталость и кажется, сходит с ума, потому что зачастую сам не понимает причин своих поступков.